У меня вопрос, почему так бывает, вот про что-то подумаешь, вот хорошо, что так, то а оно раз и перевернется все в худшую сторону, как будто сама себя сглазила. Как избавиться от этого? Да, есть такое у людей. Это связано с преобладанием астрального мира и с преобладанием ментального мира. Когда человек ложится спать, то он обучает себя пережигать, пережигать мысли то есть когда человек ложится спать он начинает думать о том, что он откроет бизнес, о том, что с кем-то встретится. Стоит помнить, что с 7 часов вечера и до 5 часов утра обычно происходит преобладание мира астрала. А мир астрала ⁇ это огонь, то есть все перегорает. Именно поэтому, если человек, допустим, говорит, что м -м, там мечтает очень много или очень агрессивен, если его чувства негативные, если это человек такой вспыльчивый, горячий, если он находится на астральной стороне мира то у этого человека не будут сбываться мечты раз и мысли хорошие они будут мгновенно переворачиваться в мысли плохие так этому человеку необходимо выходить из астрала каким образом это делать необходимо заниматься ментальными практиками а что такое ментальные практики в дневное время можно представлять какой-нибудь светящийся золотой образ перед собой это развитие ментальной энергии когда она развивается и ментальные. как проверить чего у вас больше ментала или астралы? если вы запросто можете представить пространство любую фигуру любой предмет или даже любое событие не вдаваясь в прошлое и в будущее а просто представить так как бы внутренне виде его у вас ментальная энергия преобладает случай если у вас а, а, не получается представляет говорит о том что у вас преобладает астральная энергия в этом ничего страшного нет люди с преобладанием астральной энергии живут дольше поэтому не нужно торопиться марина алексин скажите пожалуйста как эзотерически можно пройти паспортный контроль и таможню не позорьтесь, наши вебинары проходят для учеников первой ступени, там я об этом все многократно рассказываю.